Здравствуйте, я Дмитрий Городниченков, и я вам сейчас расскажу, как пользоваться системой вебинаров на iPad. У нас есть вебинар, который мы запускаем на обычном компьютере, на PC. Все нормально, да. Если вы же то же самое запустите на iPad на обычном браузере, либо на, в Chrome, либо в Safari у вас ничего не получится, потому что iPad не поддерживает Flash но ну, не беда, я вам сейчас по шагам расскажу, как эту ситуацию с легкостью решить. Скачиваем дополнительную программу. Вот Посмотрите, она у нас называется Puffin Free, Puffin Web Браузер. Этот браузер, он изнутри поддерживает Flash. Как ей пользоваться? Для начала вам нужна ссылка доступа на наш вебинар. В эту ссылку пересылайте к себе на почту, которая находится на iPad, и в iPad эту ссылку копируйте в буфер обмена. Потом скачивайте браузер Puffin, запускаете его, и видите вот такое вот окошко. Точно такое же окошко, которое вы видите при запуске на компьютере. Тут есть элемент управления. В нижнем левом углу есть мышка. Если вы на нее нажмете, появляется такой трекпэд. И управляя ей у вас появляется курсор. В этот курсор ставите, вот, например, где нужно вбить имя. И в правом нижнем углу у вас есть символ клавиатуры. Нажимаем на него. Появляется клавиатура. И в клавиатуре набиваем свое имя. Да? Ну, Например, я вобью имя. Дмитрий Дмитрий и нажим, нажимаем на кнопку sign in э, Хочу вас предупредить, что э, на iPad э, он принимает только латиницу то есть писать вам придется латинскими буквами по какой-то причине русские буквы он не воспринимает смотрим, набираем клавиатуру что мы видим? Мы смотрим, что мы вошли в систему браузеров давайте вот, посмотрим на компьютере я сейчас запущу презентацию вот пожалуйста презентация у меня запустилась и тут же эта презентация отображается у вас на iPad есть некоторые нюансы каким образом слушать звук на iPad вот посмотрите внимательно в верхнем левом углу есть у нас три черточки это настройки заходим в настройки выбираем первую, называется settings настройки Здесь у нас выпадает. Смотрим в самый низ. И вот есть такая, э, такое, такой пункт «Ignore Mute Switch». Вот этот пункт у меня включен. И он такой должен быть. И проверьте обязательно, если он у вас выключен, его нужно включить. Только при этих условиях вы услышите звук. Каким образом э, пользоваться самим вебинаром? Вот здесь вот у нас слева идет чат. Вы сюда можете писать сообщение. Каким образом? да? То есть вот уже здесь стоит. Вызываем справа клавиатуру. И еще раз напоминаю, пишем только русскими буквами. Ну, например, привет. И отправляем. Ага. Сообщение отправилось. На компьютере видим то же самое. Появилось привет. Все нормально. Сейчас проверим, как вы будете пользоваться, как у нас слышится звук. Запускаю видео в своей системе вебинаров. Вот, звук здесь слышен. Теперь берем iPad и уходим подальше, чтобы посмотреть, будет ли там слышен звук. Ну, кстати, слышно, да? Сейчас мы сделаем на компьютере, отключим звук. Вот что мы сделаем. Прекрасно, звук мы отключили. Как вы слышите, на iPad звук прекрасно слышно. Все отлично. И мы видим, что сейчас в чате я и я же. То есть все работает, все нормально. Так, теперь попробуем развернуть на полный экран. Получится ли это? Да, кажется получается. Смотрите, он разворачивается на видео на полный экран. Играется. Ага, только здесь вы сами управляете воспроизведением. А там он все-таки звучит так, как он звучит. То есть лучше поэтому ничего не трогать, когда мы управляем, потому что это будет строго по времени эти видео тогда, когда оно нужно идти. Все, ставим на паузу. Видите, задержка примерно в 2 секунды передается видео. Вот таким образом можно слушать и вести вебинары с iPad. Приходите к нам на обучение, развивайте память, учитесь быстро читать. Я Дмитрий Городниченков, руководитель проекта Интернет-Школа скорочтения и развития памяти. Спасибо за внимание.